Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России Сегодня в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас оппозиционный политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, говорю всем доброе здоровье, потому что насчет доброго дня или доброго вечера уже зарекся. Две... Недоброе все получается. Две недели прошло с нашего последнего интервью, и за это время произошло много чего плохого, как обычно. Mm в последнее время происходит на Руси. Но вот о чем я хотел в первую очередь спросить. Дело в том, что буквально там за пару часов до нашего эфира в интернете появилась новость о том, что Владимир Путин не знает еще, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году. В своем таком незнании он ссылается на то, что любое заявление о том, что он будет баллотироваться или не будет баллотироваться, расшатывает ситуацию в стране, дестабилизирует ее, а институты должны работать стабильно. Вот Что вы скажете на это? Как вы думаете, к чему все это? Я думаю, что он и сам не знает, будет он блокироваться, не будет блокироваться, судя по тому, что в общем -то, у него что-то, какие-то проблемы со здоровьем точно есть. И точно рассматривалось два варианта. Первый транзита власти, второй он остается посмертно президентом России на веки вечные. Оба варианта шли совершенно четко через Думу, это было видно через законодательство, через изменения, через реформы, через обнуления и так далее. Я думаю, что это все будет зависеть от его состояния здоровья, в первую очередь. Ну, ментального здоровья, здоровья физического, физиологического. Вот я думаю, что это так. А вообще он никогда же ничего не говорит. Он еще сегодня у него обновленная конституция позволяет ему разваливать страну, подчеркиваю, разваливать страну до 2036 года, если, как говорится, действовать вот по тому закону, который они сами себе придумывают. То есть вы думаете, что мы в ближайшем будущем можем увидеть в равной степени оба варианта. И так называемый транзит всего плохого самочувствия и сохранение его власти, если он будет себя чувствовать лучше. Ну да, мы много раз говорили, что транзит может быть разный. Он может быть прямой транзит преемнику, а может быть сохранение Путина в качестве какой-то такой декорации, которую будут показывать по телевизору раз там в месяц, два раза в месяц, накачивая лекарствами, если он будет себя плохо чувствовать. И при формальном сохранении его как лидера вот этой системы, режима, кто-то будет там управлять от его имени. Как сейчас, собственно говоря, происходит. Вот сейчас же что мы видим? Мы видим, что Путин сидит в бункере, почти не встречается, почти не ездит. Вот, а реальную страной управляют силовики, которым делегированы полные полномочия по формированию внутренней и внешней политики. Ну вот как могут, так и управляют. Отсюда все вот эти проблемы, Да. Поэтому по большому счету транзит он состоялся, такой неформальный. А как это будет выглядеть на деле, мы никто не знает, ни, ни мы с тобой не знаем, ни, никто, потому что хрен не знает. Медицина позволяет человеку поддерживать в полубессознательном состоянии достаточно долго, современные. То, что Путин пользуется самыми передовыми технологиями достижения медицины и науки, ну, вне всякого сомнения. Поэтому да, конечно, оба варианта возможны. Какой будет реальный, я сказать не верусь. Как говорится, будем посмотреть. Вчера у нас был стрим на интересную тему «Новое дворянство и холопа» о соотношении новой путинской элиты и простого, податного, бесправного населения. И в ходе этого разговора угу. прозвучали разные ответы на вопрос о том, сможет ли путинская элита передать власти собственность своим собственным детям. А этот процесс уже от, отчасти начинается, если смотреть на младших патрушевых, младших воротковых, и других подобных им детей этой элиты. А вы как думаете, смогут они или нет? Думаю, что нет. Во-первых, самые главные причины большинство деток и внуков наших чинуш, наших опор режима, вот этих наших патриотов, они давно уже за рубежом, они там адаптируются. Зачем им рисковать награбленными миллиардами в России, в стране с непредсказуемым прошлым, не говоря уж о будущем, да, вот, зачем им рисковать? Они, конечно, выводят свои семьи, капиталов туда, там, детей учат, лечат, живут там и прочее. Пользуются всеми благами демократии. То есть они ведь воруют здесь, а пользуются благами демократии там. Поэтому те люди, те, а те детки, которые здесь, они, в общем, ни к чему не приспособлены. Они привыкли получать все широко разину в клюв, как вот там птенчики в гнезде, не способны никакой борьбе, никакой конкуренции, Единственное, что они могут какое-то время продлить эту агонию режима, ну, я, когда она будет, эта агония, нас, я думаю, что будет агония. И, и, надеюсь, это не только увидит, но и э, постпутинской России, может быть, поучаствовать хотя бы советом мудрым. Вот Эти детки окажутся ни к чему не приспособленными, и, и они, же я извиняюсь за выражение, перехожу на понятный всем блатной язык, при первом же шухере попытается свалить за рубеж с наворованными капиталами. Бросив здесь все, там и дворцы свои. То есть вы думаете, что драться за все это они не будут, да? Они не могут, они не умеют. Они привыкли прятаться за щитами ОМОНа, за спинами всяких своих жандармов, полицаев, сатрапов. Они не способны к этому. Поэтому при первом же шухе, при первой же угрозе они свалит, у них там свои самолеты. Они сядут и попытаются улететь. Ну, если смогут. Но я понял вашу мысль. Хотел бы перейти к последним новостям, и как я уже сегодня обмылся, большинство из них нехорошие. И вот mm -hmm. я хотел спросить, вас смотрели ли вы все-таки вот этот жуткий архив Осечкина, который был вывезен из России с пытками заключенных в Саратове? Ну, я на самом деле начал смотреть, но я такое смотреть не могу. Я тоже, да. Вот, и поэтому я понял, что оно все будет такое, и, честно говоря, как бы подвергать свою психику а, такому тяжкому испытанию, и, ну, не знаю, я, я реагирую всегда болезненно на это, вот ничего с собой не могу сделать. Казалось бы, за эти годы, там, проведенные э, в политике и так далее, в жизни, в спецслужбах, я должен был ко всему привыкнуть, но я не привык. И когда я вижу, как над человеком замывается, издевается, его убивают, по сути дела, там, или медленно. И моя психика, так сказать, испытывает какую-то большую нагрузку. Поэтому то, что там показано... Ну, в общем, по большому счету я приведу пример простой. Когда на Нюрнбенском процессе над фашистами, над нацистами, да, национал-социалистами, показывали э, сцены уничтожения людей в лагерях смерти, пытки, там вот эти врачи, которые там без наркоза, так сказать, там делали страшные опыты, э, с некоторыми лидерами э, фашистского режима Германии, им было плохо, они в уморк падали. Вот я, наши генералы не падают, да, наши генералы привыкли к любой мерзости, те, которые заказывают вот эти пытки, но вот на самом деле что-то похожее. То есть, типа наш вот, Путин сидит в Кремле и делает вид, что это все происходит не в нашей стране, что вот эти пытки, вот эти вот фашистские методы, ну, они, собственно говоря, и раньше были. Ведь ГУЛАГ был построен на издевательствах, над унижениях, вся вот эта система НКВД была пронизана пытками, издевательствами, избиениями, кровью там, и так далее и тому подобное. Там есть даже, обнаружен где-то на севернее лагерь, был специальный лагерь для медицинских экспериментов на приговоренными а, к смерти узниками. И там чудовищные вещи делают, до сих пор все закрыто, до сих пор туда никого не пускают, и до сих пор там за семью печатями хранятся тайны Изверства, издевательства, которые были в 30-х годах и 40-х годах над э, заключенными. Э, проводили изуверы медики, которые ушли от ответственности, ушли от наказаний, В отличие от фашистских медиков, от фашистских палачей. Поэтому вот мне это все напоминает э, фашистский рейх, вот этот гулаг, вот эти вот издевательства. Это вообще, конечно, ну я все время говорю, что страна вступает в фашизм. Россия вступает, строит фашизм. Это в пытках. Это вот в запретах, значит, различных репрессиях, посадках, отравлениях, создании государственных банд-киллеров. Это поощрение государственных погромщиков, госпогромщики, гос, госгопота, да, который вот там громит мемориал там Немцова или там что-то еще делает. То есть везде вот это насилие, кровь жертвы. И это поддерживается на самом верху. Поэтому... Тяжелые впечатление это оставляет. Это, это лицо современной власти, это лицо режима, это вот страшное, окровавленное лицо, ужасная гримаса, которую мы видим, э, вот то, что ведь пытки ведь они поставлены были не просто на поток, они были поставлены на отчет перед заказчиками. Да, то да, есть это есть это у этих пыток были, у пыток были заказчики, и чтобы отчитаться об этих пытках, Делались видеосъемки и заказчикам отправляли, смотрите, вот мы ваш заказ по издевательству, там пыткам выполнили. И как э, говорит, э, говорят там люди, знающие, что если вдруг в записи э, что-то там случалось, запись не получалась, пытки повторяли для того, чтобы просто сделать запись, отчитаться. Вот что страшно, то есть идет прямо с самого верха. То есть вы думаете, что это не экссес-исполнителей, не какие-то перегибы на Нет. местах, это вот централизованная путинская система так работает? Это централизованная политика путинского режима, э, э, на, гнобление собственного народа, подверг, подвергать его пыткам, издевательствам, избиениям, арестам, ссылкам, отравлением э, и так далее тому подобное. Это осознанная, четко проводимая политика, которая сформулирована в самом верху в Кремле, в Кремле президентом и его окружением. Но все-таки слабо верится в то, что, допустим, сам Путин или за ближайшего окружения, вот эти все люди, которых мы видим по телевизору, к которым уже привыкли за 21 год, что-то вот они сидят, размышляют. Ну вот хорошо бы наводить где-то пыточный конвейер. Вот Не, не, не нет, конечно нет. Но, а ведь Гитлер тоже а как бы давал только директивы, да? Вот уничтожать там или что-то он даже не давал он директивы уничтожать, он говорил о том, что они не люди там. Евреи, цыгане и коммунисты, там или там славяне. И там уже старались изо всех сил, кто как мог, заказывая правоту идеи фюрера. Поэтому здесь совершенно понятно, что все это поощряется. что ну, Если вот Путин там, в последнем интервью задает вопрос, как у вас там Навальный, не хотите вы ему улучшить условия содержания в тюрьме, а он говорит, да, а что там Навальный, вот нечего прикрываться политикой и не совершать преступление уголовные. Но он же прекрасно знает, что это расправа политическая, что сидит в тюрьме невиновный человек, что э, над ним издевается. Э, его там 1669 раз, как посчитал там Алексей, заставляли ночью произносить какую-то идиотскую фразу. Так да, что он не сбежал. Ну, это просто это, это то же самое пытка. Это такая же пытка. И Путин о ней знает. И он это все поощряет. Раз он поощряет эту пытку и другие пытки, значит, эти пытки уже поставлены на конвейер. А то, что там видеоотчеты по ним ведутся, ну, это вот уже сами исполнители придумали, чтобы четче, так сказать, чтобы чтобы отчитаться и получить какую-то там благо, премию, льготу, повышение, что там, я не знаю, деньги. Конечно, вы, из Кремля вы, все это идет. Вы, вы говорите видеоотчет для начальства, для генералов ФСБ. То же самое говорит сам Осечкин, что эта система, да. э, налаженная именно Федеральной службой безопасностью, ее должностными лицами. В этой связи не могу не спросить, я предвижу ответ. Не только. Я думаю, я думаю что ФСБ, МВД, Управление э, какие-то подразделения Для там они все. Следственный комитет, там они все заказчиками являются. Все являются заказчиками. Так такой. вот я поэтому и хотел спросить вас. Я знаю, ответ примерно предполагаю. Но все-таки в ваше время, позднее советское время, когда вы работали в органах, либо уже позже, в постсоветское время, что-то подобное вообще могло происходить или нет? Подобное нет. Единственное, что было из э, такого жестокого, обращение, это вот эта карательная психиатрия, она не, не применялась крайне редко и очень немногочисленным людям, но это вот было, наверное, самое жестокое, Вот помещение там, психушку, обследование. А пыток я я не знаю, я вот не слышал ни разу, чтобы какие-то, и никто, по-моему, не говорил о том, что были какие-то пытки, издевательства там, и так далее. Это, это уже при путинском режиме, потому что у него черты вот такого бандитского, организованной преступной бандитской группы, видимо, они там пошли дальше. То есть путинский Но режим мы, он мы переплюнул уже, уже и там и постсоветский. Нет, он, давно, он давно, переплюнул, давно переплюнул, потому что даже по статистическим данным, ну, грубо говоря, сейчас признано в России 409 политзаключенных, да, исключительно мотивированные политические приговоры, а в Советском Союзе, который имел 286 миллионов, а в России 145, напоминает, а ровно в два раза было больше. Там было заключенных, политзаключенных, признанных Западом, в два раза меньше. То есть на душу населения уже в четыре раза больше при путинском режиме, и число это продолжает стремительно нарастать. Это то, что известно, то, что признано. Число стремительно нарастает политзаключенных. А на самом деле, конечно, политически мотивированных дел десятки тысяч уже. Уже десятки тысяч. Вы опубликовали недавно на своей странице пост, посвященный новому законопроекту об очередном, об очередных усилениях репрессий против участвующих в митингах. Вы могли бы поподробнее рассказать, что там подразумевается, что нового готовят нам власть? Ну, у меня сейчас такое впечатление, что два сумасшедших диктатора Лукашенко и Путин, они соревнуются, кто ну, наверное, дали задание креативным своим подчиненным, кто придумает э, больше и лучше репрессии. Вот мы знаем, что с сегодняшнего дня уголовному наказанию будут подвергаться белорусы. Я уж не знаю, в России будут или нет. Э, те, которые подписаны на запрещенные телеграм-каналы и там запрещенные СМИ. Да, то есть, если ты читаешь, то ты уже уголовник. Тебя могут посадить, по-моему, до 7 лет срок там. Uh, у нас есть нежелательные организации. Uh, посидел на конференции, послушал доклад, может получить до 6 лет. А теперь придум... а путинская система придумала такой ноу-хау. Uh, Такого еще не было. Ну, вернее, было только в возвращенной, искаженной форме. Uh, они теперь решили uh, разорять людей. То есть, если ты, ну, конечно, все делается под предлогом там борьбы с терроризмом. Вот, на самом деле... Это прикрытие, а суть это все митинги, участие деятельность деятельности в интернете, там, признание чего-то незаконным. И все люди, которые будут подозреваться в критике режима или быть в том, что они недовольны этим режимом, все люди, которые попадают в поле зрения, они по решению полицейских начальников, Подчеркиваю, это не министр принимает решение, не замминистр. Это будут принимать решения начальники, заместители начальники отделов, полиции, полицаи. Будут блокировать счета на кар... счета граждан. То есть они будут блокировать... Вот, допустим, вы получаете например, на счет зарплаты, да? Вот вы пришли и арестовали. Или пенсию, пенсионный счет. Или какой-то там накопительный счет, там, сберегательный. Или там, я не знаю, какой-то еще... Пришли и арестовали. Потому что у них есть основания полагать, что вы враг режима. Да? И э, ни суда, ни следствия, ничего. То есть они принесли бумажку, и гражданину деньги заблокировали. За недовольство режимом будут разорять и убергать нищету. И по разрешению, извиняюсь, по разрешению этих же ментов, человеку могут дать право списывать с этого счета по прожиточному минимуму, у нас, вам там 12 500, да? Вот ты зарабатываешь 100 тысяч, работаешь там инженером каким-нибудь, чего-то ты там где-то репостнул, ретвитнул, где-то там чего-то кого-то поддержал, тебе приходят и блокируют твои счета. Ты ни карточкой не можешь пользоваться, не можешь зарплату снять, не можешь детей накормить, не можешь там оплатить какие-то там покупки, потому что ты враг народа. И все. И потом уже принимается через какое-то время судебное решение. Как оно будет приниматься, мы понимаем. Вот. И гражданин остается без денег. Все. То есть они хотят пустить по миру всех недовольных режимов. всех, кто открыто в той или иной степени высказывается, пишет, говорит. Или... Ну, вот осталось только уголовное наказание за чтение каких-то материалов. Я просто вспоминаю поздний советский период, там все слушали глаза, кто как мог, конечно, глушили. Но это никак не наказывалось. Ну, слушают, слушают, да, мы все слушали. Работник КГБ в первую очередь. Вот. Поэтому, а сейчас вот за слушание, за чтение материалов, в Беларуси уже уголовное наказание до 7 лет. Ну, а в России пока лишение денег. Я все время говорю, что это изуверский вот такая мера, она подлое крайнее, потому что э, в эпоху бесправия, отсутствие судов и все, гражданин беззащитен перед этой вот чудовищной системой подавления. А почему это происходит? Вот у меня недавно мой там товарищ, э, который проехал, у него там ведет общественную деятельность, он проехал по России, вот он мне вчера звонил, и говорит, слушай, ну, во-первых, я сам охраневаю, он так более-менее обеспечен, как растут цены на продукты. Я говорит, там покупал творог по одной цене утром, пришел на следующий день, например, другая цена. Покупал там огурцы по одной цене, они уже другая. А вторых говорит, я вот проехал сейчас по регионам, уважаемый человек серьезный со связями, с большим очень кругом общения, говорит, ты знаешь, говорит, вот еще там год, полтора, два такого не было. Люди не просто не любят власть, они начинают ненавидеть. А это сильная эмоция ненавидеть. И я понимаю, что в Кремле это тоже знают. И они для того, чтобы удержать власть, вводят вот эти драконовские репрессивные меры. Если будете бузить, мы вас лишим денег. Ни детей кормить не сможете, ни родителям помогать, ни теще там лекарства давать, никому. Вот вас лишим, и что хотите, то и делай. Вот такая сволочная а, законодательная мера планируется против граждан России. Это абсолютно драконовская мера направлена против обычных, простых людей. Причем, видимо, когда вам рассказывают об этих настроениях в России, речь идет о глубинном народе так называемом. Да, понимаю, да. Да. да, потому что вот мой товарищ, он постоянно ездит по всем регионам России, встречается с большим кругом разных лиц при власти, от власти, так сказать, между властью и так далее. И вот он говорит, за два года резко поменялась картина отношения к власти. Ее не только начинают не любить, ее начинает серьезно и очень жестко ненавидеть. Но ну, поэтому надо понимать, что если что произойдет в России где-то чего-то, то никто власти, вот этих людей во власти жалеть не будет. Я думаю, что там, не дай бог, конечно, что это произойдет, но если это произойдет, там далеко вряд ли кто сможет даже и до суда над собой. Такого честного, справедливого, цивилизованного. А вам не кажется, что власти вообще бьют мимо ЛУЗа? Вот они готовятся к уже прошедшей войне, к неким мирным протестам, которые они собираются подавлять, усиливая Росгвардию, армию, полицию, вводя вот такие вот драконовские законы о штрафах. Ну, да. а между тем, когда глубинный народ поднимется, мне кажется, это будет выглядеть совсем по-другому. Я, знаешь, чего? Вот Когда ты мне задаешь вопрос, я вспоминаю давно минувшие дела, когда какая-то там группа или там несколько человек из молодежи там в каком-то конфликте убили э, сотрудников полиции. Ну, какая-то была там разборка, что-то такое. Я еще раз говорю, я всегда против э, кровавых действий с любой mm -hmm. стороны, да? Вот, но я просто хочу сказать как пример. И они ушли в Тайгу. Это как в Сибири где-то было. Приморские партизаны, Приморские, да. их назвали приморскими партизанами. Mm -hmm. Так они там несколько месяцев продержались. Почему? Потому что все население, практически все население им помогало. Это было тогда, когда не было поляризации, это не было тогда, когда не было лютой ненависти к власти со стороны очень многих людей. А теперь давай представим ситуацию с тобой, с смоделируем ее. Вот сейчас что-то происходит подобное, ну, предположим, там, ну, скажем так, со сторонниками Навального, да, вот какой-нибудь там. Вот что-то происходит, какой-то конфликт, и кто-то там погибает из государственных служащих, чиновников, там правоохранителей и так далее. И эти люди уходят в подполье. У меня к тебе вопрос, и вообще ко всем: сколько они смогут продержаться в подполье в сегодняшней ситуации? И пойдут ли люди в это подполье, им помогать? А вот я у меня вот не знаю до конца. До конца. Я не тоже знаю. не знаю. Вот оставим этот вопрос на комментарии, потом почитаем к эфиру, как люди думают. Или это действительно будет отторжение полное населением таких мер, таких такой ситуации. Еще раз прошу, что случайный конфликт, вырвавшийся в какую-нибудь там перепалку, перестрелку, или там по ножовщину, или там что-то еще, да, или там кто-то грузовиком кого-то собьет, или машиной. И вот там э, людей будут разыскивать за совершение насильственных действий, преступлений против служителей власти. А эти люди уйдут куда-то там в подполье. Что они получат? Народное осуждение или народную поддержку? Вот этот вопрос для эфира. Кто будет нас смотреть, слушать? Интересно, напишите ваше мнение. Просто напишите ваше мнение. Что может произойти? Кого будет поддерживать народ? Тех, кто пострадал, есть правоохранителей, там или государственных чиновников, либо тех, кто там в этой перепалке, перестрелке, пере, э, какой-то разборке совершил фактически криминальные деяния. Ну, защищая себя, там, отставив своего. Но как вот в Беларуси, да? Вот у меня интересный вопрос. Задай, вот просто поведи голосовалку. Вот э, парень, который там э, э, стрелял из ружья, когда штурмовали его дом, якобы правоохранитель, да, в кепочках, курточках, в кроссовочках и так далее, без всяких. Вот. Э, прав он был или не прав? Просто интересно. Вот вы считаете, правом его или не право? Такую интересную голосовалку провести и посмотреть. Ну, понятно, что это будет интерактивная аудитория в сети, но тем не менее просто интересно, а как проголосовал? народ? Ну, мы попробуем это сделать, но я вам больше скажу, что в то время, когда действовали так называемые приморские партизаны, я услышал сообщение по радио «Эхо Москвы», по-моему, то ли «Эхо Москвы», то ли бизнес ФМ о том, что было проведено голосование, Среди их аудитории, такая достаточно приличная либеральная аудитория, спокойная, никакие не экстремисты, о том, как они относятся к приморским партизанам. 80% тогда еще поддержало их. У аудитории «Эхо Москвы» там, или «Бизнес-ФМ». вообще-то что сейчас бы было. Представляю. Вот мне так кажется, что я представляю. Я опять-таки... Не могу там вот за всех судить, но у меня такое впечатление, что зреет. Вот где-то прорвется и начнется. Вот у меня такое впечатление, что зреет. То есть вы вот думаете, Беларусь что это зреет такой вот бунт глубинного народа, да? Ну, цены, тарифы, платежи, отсутствие роста зарплаты и так далее, это все же не добавляет оптимизма, мягко выражается. Я говорю мягко, корректно. Народ зверей, я бы так сказал. Народ зверей, на мой взгляд. Он может быть пока еще пассивен, но ведь там, от любви до ненависти один шаг, да, как все, пословицы, вот от пассивности до какого-то там выплеска агрессивной энергии, это действительно бывает один шаг, даже полшага. Эмоции нужны. Вот нужна эмоция. Я всегда говорю, что наш народ начинает действовать на эмоции, не на. Ну, там, расчете, не на каком-то там прагматическом осознании ситуации, но эмоции. Вот будет эмоция, народ может выйти в любой момент, взорваться как порох. Это моя точка зрения, может быть, неправильная. А как вы думаете, может быть, настолько сильный взрыв, что он сметет в конечном итоге центральную власть? Ну, когда-нибудь это произойдет. Власть-то, да, она сейчас вроде там деньги поступает, они там... за. Кубышки заначки заполняют вот этими деньгами от дорогого газа, от дорогой нефти. А она народ-то не попадает, не перепадает. Народ-то живет по-прежнему плохо. Это в стране, которая продает там больше всех нефти, газа по, по бешеным ценам. Куда деньги-то идут? Разворовываются. Поэтому там-то они себя чувствуют уверенно. У них типа бюджет есть, они там заполнен бюджет, есть резервы. Но экономика-то не развивается социальная сфера не развивается инфраструктура проваливается техногенных катастроф куча болезней куча смертей куча не знаю я не знаю до какой степени будет терпеть российский народ измывательство над собой не знаю да конечно огромные силы против него страдают очень, да там 300 с лишним тысяч росгвардии там 670 тысяч МВД, там полицаев да там, ФСБшники, там, и так далее. Вся вот эта сила она направлена в первую очередь против народа. Тем не менее, мы видели, как судорожно Кремль перебрасывал силы э, своей Росгвардии то в Хабаровск, то куда-то в Башкирии. Помните, да, все эти события? А представьте, если этих Хабаровсков Башкирии и ШСов стало бы, например, там 50 одновременно. Или 60 да я думаю, что Я думаю, что 10-12 вот так бы хватило. И все. Мне кажется, это коллапс. Ничего не смогут ну, в Кремле сделать с этим. Я думаю, что это когда-нибудь произойдет. Я надеюсь, что в обозримом будущем. Почему я надеюсь? Потому что все-таки ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Чем быстрее Путин исчезнет с политической жизни россиян, тем больше у россиян шансов построить нормальную страну. Не развалив ее, не уничтожив ее там, суверенитет, территориальную целостность и так далее. В противном случае нас ожидает развал территориальный. Я согласен с вашими оценками. Что ж, будем надеяться, что наш глубинный народ когда-нибудь все-таки очухается и поднимется. Ну, а с вами были Геннадий Гудков и Данил Константинов на канале форума «Свободная России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До свидания.